Всем привет! Это первое видео из серии коротких видеоуроков, где я хочу рассказать и показать в сжатом виде основные моменты использования торговой платформы ninja Trader 8. Все формальности в виде дисклеймера в начале видео соблюдены, и давайте начнем. Есть желание научиться торговать фьючерсами, но не понимаешь, как начать с чего. На чем торгуются эти самые фьючерсы? Все просто. Одна из самых популярных и простых для освоения платформ для торговли называется NinjaTrader. Есть две версии, седьмая и более современная восьмая. В этом видео я расскажу о том, как скачать восьмую версию торговой платформы NinjaTrader. Для начала заходим на официальный сайт ninjatrader.com, где на главной странице сходу нам предлагают начать бесплатно осваивать графики. Для того, чтобы продолжить, необходимо ввести адрес электронной почты. Поскольку я планирую использовать NinjaTrader конкретно в данном случае, только лишь для торговли демо-счета, то я не вижу смысла указывать свою реальную почту. Для этого я воспользуюсь сервисом временных почтовых адресов, коих можно нагуглить бесконечное множество. Итак, я копирую адрес электронной почты и вставляю его в соответствующее поле на сайте ninjatrader.com и жму кнопку Download. После чего мне показывается поп-ап с вопросом «Хочу ли я использовать бесплатно живые рыночные данные?» Да, конечно, да. Именно для этого я тут и нахожусь. Жму «Yes» и мне показывают остальную часть формы. В ней уже по умолчанию отмечен вариант фьючерсы. Ниже необходимо заполнить поля «Имя», «Фамилию», «Телефон» и выбрать страну. Скажу так. Получаю я демо доступ и реальные данные указывают тут нет необходимости. К тому же они не проверяются. Поэтому я представляюсь Ивановым Иваном с Виргинских островов, у которого очень крутой номер телефона, состоящий из всех единиц. Я даже не знаю телефонного кода этих островов. Ну да ладно, подтверждаю, что я не робот и жму кнопку «Submit». Несколько секунд ожидания и мне показывают страницу загрузки торговой платформы, где я уже могу выбрать, какую версию ниндзи хочу скачать. Я хочу скачать восьмую версию, жму кнопку Download. Открывается стандартный диалог сохранения файла. Выбираем место, куда будет сохранен установочный файл Нинди, и жму сохранить. На момент записи этого видео, а это 8 июля 2018 года, актуальна является версия 8.0.14.2. Размер файла 41.5 мегабайт. В зависимости от вашего интернет-соединения, вам придется подождать или чуть-чуть, или чуть больше. В следующих видео я расскажу о том, как установить торговую платформу, о базовой настройке и о том, как подключить демо и о многом-многом другом. Оставайтесь на канале. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, дизлайки, в комментариях указывайте на мои ошибки или поддерживайте. Все это очень приветствуется и мотивирует меня продолжать дальше. А на сегодня это все. Увидимся!